Всем привет, народ, с вами Артем. и вы на канале Хороший Гик, и я себе наконец-то смог найти хоть какое-то какое устройство, чтобы записать для вас ролик. Этот ноутбук друга одолжил на пару дней, чтобы вот записывать для вас ролики, так как, блин, уже две недели ничего не выходило. А, так как я заметил по просмотрам, q техника очень хорошо вам заходит, я решил сначала сделать обзор на клаву q техник. Вот такая вот замечательная клавиатурка у нас. В такой черной коробочке. Чистый минимализм и ничего более. Здесь нарисована клавиатура. Техник Game and Keyboard. Лого QSA. Также техник. Опять лого QSIber. Да, они очень любят свои логовизде рисовать. По бокам она черная. С этой стороны всякие штрих-коды QSAберовские. И сзади немного функционала. Вес 675 грамм. Имеется led подсветка из трех цветов. Система антигостинг. В комплектацию входит игровая клавиатура, руководство пользователя и гарантийный талон. Размеры клавиатуры по... получается длине 455 мм. По ширине 180 мм. Ну и по высоте 28,5 миллиметров. Клавиатура зараза мембранка, это не механика. Из механики я думал себе взять QCyber. Ох, такая L доминатор Но как-то не сложилось, что-то она под руку попалась, очень понравилось. Количество клавиш 104, до 10 миллионов нажатий... Она рассчитана. Рабочее напряжение 5 Ватт, плюс-минус. 5% там. Потребляемый ток 150 мА. Длина кабеля 1,8 метра. Интерфейс USB. Кабель, что плохо, не в оплёточке. Ну, давайте мы ее распакуем. Открывается она незамысловато. Тут еще правда, был скотчик наклеен, но не его снял. Открываем и... Да, тут немного набросано, потому что я ее собирал. Как вы знаете, ноутбук, когда навернулся, я просто всю свою периферию нафиг попрятал. Это чек с DNS, показывать я его не буду, этого вам нафиг не нужно. В комплекте идет инстру... инструкция по клавишам, как там все переключается. Сзади гарантийные условия, всякие сертификации, также логотип Сабер с их сайтом. Э, вот эта штука очень полезная, потому что она показывает, как подсветку переключать и все такое. Там на F2 очень-очень много всякой фигни. Дальше нас ждет... Давайте сначала. Такая подл подложка. Поставка под запястье, вот да, правильно. Э, тут такая текстурка, как соты. И также логотип сайбера И здесь под дерево сделано Дальше нас Вот в такой упаковочке В пластиковом пакете ждет сама Клава Давайте мы его сейчас э Так его нафиг это... а Это уже Ребята извиняюсь это мое Это я кле клеил там надо было Так как у меня проводов много под столом э За картонку Точнее под картонку прячется Наш провод Провод 1.8 метра, как уже было сказано, не в оплеточке. сделан так красиво, также лого сайбера. золотой, золотое напыление на USB интерфейсе, тут также текстура с сотами, тут техник, гейминг, кейборд и всякие такие штуки, это модель. Ээ, так вот такая клава ну ничего примечательного давайте по звуку проверим звук ничего нормально, но что еще стоит ожидать от мембранки Блин. сейчас раздолблю себе всю клавиатуру так, этот пакетик тоже нафиг вот такой длиннющий заразокабель на нем также защита от перетирания кабеля присутствует с обоих сторон. Вот еще один и также шумоподавитель. Вот такой, ну обычный барабанчик. Там, по-моему, уже да, тут ничего нет, то есть все с коробкой мы тоже закончили. Там под этой картонкой, насколько я помню, изначально и были все эти сертификаты и так далее. Ну давайте. А еще так что тут присутствуют вот такие подножки. Одну из них я как назло сразу сломал и пришлось ее клеить на суперклей. Теперь она у меня не стоит на подножках и это плохо. Сзади, сзади она крепится задняя часть на кучу, кучу, кучу, кучу болтиков, очень много болтиков тут. Считать не буду, долго муторно. Задняя и передняя части крепятся на болтики. Так, давайте дальше. Давайте мы ее сейчас подключим, посмотрим, что да как горит по умолчанию, насколько я помню, мы ее включаем. Она да сразу загорается синим. Подсветка, ну, на, на камере она намного лучше, вам скажу, передается, потому что, ну, вот, допустим, даже вот так издалека она выглядит прям ярко-голубая. Так, извиняюсь, ноутбук немного шумит. Она выглядит прям как ярко-голубая, такая красивая, но на самом деле, хер да ни хера, она такая темно темно синяя Вот на экране она выглядит круче, прям как лоджитековская. Так, блин, ну да, сейчас давайте провод вот так вот спрячем Нахрен нам нужен Так, прицепляем Подставку под запястье Это делается элементарно Мы просто Давайте на одну из защелок покажу Ой, сорян Мы это делаем вот так Просто хоп Давим туда и защелкиваем. И все, надежда Нам так даже более игровой вид приобретает. Э, ход клавиши 3 мм, ход по чтению 1,5 мм. Так, давайте мы сейчас какой-нибудь вордовский файл создадим и посмотрим, как хорошо она печатает. Также заявлено то, что у клавиатуры присутствует, э, скажем так, за Влагозащита и водозащита, то есть там кружку кофе, как говорят, они, они она выдержит Я посмотрел пару тестов этой клавы, и это реально очень прикольная работающая штука. я Они там чем ее только не заливали, я не помню точно название видео. Они ее и мазиком заливали, и кетчупом, и хреном. Стакан воды на нее вылили стакан колу, потом просто ее под кран вставили, помыли. Ее стоит разобрать, немного просушить, и она работает. Это, блин, клавиатура прям реально для тех, кто ест за столом. Давайте-ка мы, ребята, наверное, посмотрим, что находится под клавишей. Выдернул, ребят, я левую стрелочку. Там небольшая мембранка. Сейчас светит радиод. Я говорю, на камере это прям очень очень сильно ярко светит, но там в принципе как у всех мембранок, а вот даже виднеется кругляшочек с как-то называть, с палочкой по центру которой чувствует само нажатие давайте прям камеру четко над ним а под ней находится светодиод клавиша сама черная ну покрашена в черный сделана из полупрозрачного пластика, такого мутного, чтобы была видна подсветка так, давайте вернем на место. Снимается тоже простецки. И годно не прошло, и он наконец-то прогрузился. Блин, ну серьезно, экран очень сильно клавиатуру перебивает. Яркость просто настолько минимальная, насколько она может быть, и все равно не особо видно. Ну, давайте условно там L. Так, стоп, извиняюсь. Не прожал на выбор. L. Так, сначала был затуп, но это уже, скорее всего, в самом ноутбуке. Так, она очень бодро реагирует, то есть Где пальцы вообще держу а вот. того же. Нет, на ребят, все-таки не пол нажатия. говно полнейшее, э -э все-таки неправильно не говорили про то, что пол полтора миллиметра, ход, кл... ну, нажатия, Ре... реакция на нажатие не полтора миллиметра, далеко все три, как и ход, пробел. Так, а вот, а вот. пошло, не сразу, тоже среагировал. Ну, думаю, понятно, что да как тут по скорости печатывания. Приходим к э, функционалу самой клавиатуры. По цветка на нем переключается примитивнейшим образом. Зажимаем клавишу FN и на нами 5. И все, и переключается. Еще раз, и она становится розовой. Еще раз синяя. Все, всего три цвета. Также есть яркость. То есть душку прожимаем, она менее яркая. Еще раз двушку прожимаем, она вообще не горит затем восьмерка это для повышения яркости еще раз восьмерка еще выше еще раз восьмерку и оно пульсирует даже это не пульс, а дыхание Такое, такой режим так четверки шестерки насколько я помню тут вообще ничего не делали да не 7 ни 9 ничего тут не делает все эти комбинации прописаны вот тут то есть читаем ознакомливаемся и то есть F как на всех клавах работают только если зажать Fn. Именно вот эти функции, которые подписаны под э -э блокировка win этой F12 ну, плюс Fn. Э -э ну тут серьезно. Наверное будет глупо что-то делать и говорить, потому что там все написано ну ребят и на этом я так думаю все потому что я рассказал все что только можно про эту клавиатуру больше информации по ней нет пользуюсь из декабря очень доволен по сравнению с тем что у меня было раньше это вообще шикарно ну ребята в принципе на этом все всем спасибо за внимание всем пока!